Как связаны наши эмоции и болезни? Ни для кого не секрет, что каждая эмоция имеет свою вибрацию. И вся эмоция, любая эмоция, которая возникла в теле, она должна быть выражена. Если мы не выражаем свои эмоции правильно, а есть правильные и неправильные способы выражения эмоций, Неправильные это подавлять, избегать или выражать экспрессивно, очень резко. Например, долго-долго терпеть и потом выразить гнев, так как будто бы снесло крышку у чайника. Это неправильные способы выражения эмоций. Подавление тоже чревато тем, что энергия, вибрация остается в теле. И со временем все невыраженные эмоции образуют блоки блоки образуются на уровне тех органов и чакр с которыми связаны обида будет храниться в горле гнев будет храниться в печени раздражение язвительность непринятие будут храниться в желудке страхи будут храниться в почках и так далее все подавленные эмоции со временем образуют очень плотные сильные блоки и если мы не работаем со своим телом правильно, не осознаем своих подавленных эмоций, то в нас начинают активироваться программы нездоровья, которые заложены в карте рождения. Программа нездоровья можно рассчитать, рассчитав определенные коды, карты здоровья. Всего их четыре. И каждый код будет говорить нам о предрасположенностях к определенным заболеваниям, о тех эмоциях, которые вызывают болезни, о тех периодах, которые могут происходить обострение, мы можем заболеть, о том, что ослабляет наш иммунитет. Но то, что нужно знать и понимать, что все подавленные эмоции, все стрессовые ситуации активируют у нас программы нездоровья. Те болезни, которые заложены датой рождения в карту здоровья, активируются, когда... Подавленные эмоции набирают определенное количество, и нормальное функционирование тела, обмен энергией невозможен. Для того, чтобы избежать заболеваний, нужно рассчитать свою карту здоровья, понимать, какие именно органы блокируются в первую очередь, какие предрасположены к тому, чтобы получить удар и предупредить это. Опять же таки, приходите на тренинг по нумерологии здоровья.